в этого периода, при конце минулого года, начале этого года, мы, на жаль, так и не увидели никаких системных позитивных изменов в влиянии права человека в Беларуси. Я имею на увазе наиперш, на уровне законодавства на измену в законодательстве и на уровне правоприменяемой практики. В политвязни так и застаются в Турмах, 6 человек, которые находятся в местах позволения воли, а последнее вызволение, которое было не связано с заканчением термина «зневоление», скажем, вызволения миновата, как политическое решение У Ладу, это было вызволение кероника оборудовательного центра «Весна» Алиси Беляцкая, а после этого и этот процесс своего э, дальнейшего развития, на жаль, не отримал. Реализация таких свободов, как мирные сходы, э, ассоциации, выказание своего меркования, э, повсюду информации, носит крайне обмежеванный характер, и нашу особливую занепокоенность возникает то, что зараз отбывается с журналистами. Я в тот тиск на журналистов, на первые, которые с незалежными замежными сроками массовой информации. Но вот так само вот, вот протяглая, так скажем, кампания по контролю над сроками массовой информации в принципе. То, что отбылись вот эти вот изменения законов сродках массовой информации, выпадки блокований сайтов и опошний выпадок в этом смысле показали то, что отбылось с сайтом Куку.орг, какие свечи про то, что Министерство информации у нас издавочная выполняет функции цензуры, претворяется у нас Министерство правды, и мы сами, и иншие субъекты, и выборчего процессу, конечно же, будут информовать гражданам в ходе выборчайной кампании, на то и написать про некие мягчимые порушения и так далее. И каким образом нам будет реаговать на это Министерство информации, то будем мы бачить, снова куше, серые неких блокований сайтов, будь то правовых а не правовых, как это было на при конце года, когда просто заблоковали сайты без никаких помощений. Побачим. Ну и так само, конечно, мы заходим с того, что по передней кампании выборчие заседы свечили про повеличение уровня репрессий в Украине. Мы не просто кампания по назиранию, как Олег уже сказал, мы про оборонцы за свободный выбор. Это значит, что наш про складник никуда не заедется. И мы оцениваем как процедуры, так и то, что отбывается подчас проведения выборчих кампании. И, конечно, когда мы будем сутыкаться с такими негативными с заявами как превентивное затримание активистов на передние выборов, я уже сказал, блокирование сайтов, утиск на отделников выборочного процесса, на граждан, порушение правового граждан по часу выборов. Конечно, мы про все про это будем говорить, про все мы это будем писать. Но когда я говорю про порушение правого граждан, то я имею в виду тем легче и порушение права. То выборчих правов, на первую очередь, мы назираем за выборами, такие как Примузда в делах на терминовом голосовании, граждан, которые мы назирали попередние выборочные кампании и другие некие такие заявы. Вот. Ну, а скажу, что да, фонд, конечно, несправедлив для того, как проводятся сопроводы демократичные свободные выборы.